Итак, мы переходим к четвертому клиническому случаю, базовому для нас. Это лечение множественных рецессий с использованием твердой мозговой оболочки, 2 <связываем> и 3 класса по Миллеру. Но возвращаясь к твердой мозговой оболочке, э данные работы ведутся э достаточно давно. Можно найти э диссертации Омского университета. Э не помню сейчас фамилию, но, наверное, не последняя наша встреча, я еще раз подыщу материал на эту тему. В чем была суть фундаментального исследования? Ученый моделировал костные дефекты у кроликов, ну, фактически он просто создавал да, механические костные дефекты и использовал измельченную твердую мозговую оболочку для их закрытия. А вторая группа случаев клиника экспериментального исследования заключалась в том, что э, использовали твердую мозговую оболочку для замещения мягких тканей. Также э, частично удалялась мягкая ткань, но это... Слизистой, смысле. Да, частично удалялась мягкая ткань, и использовалась твердая мозговая оболочка уже без измельчений. И оказалось, что измельченная твердая мозговая оболочка по всему объему замещается костной тканью. Объяснение для этого достаточно простое, что аллогенные материалы создают достаточно хорошее окружение, что достаточно важно, для замещения и роста собственных сосудов и собственных последующим клеток ценительной ткани или образование комплекса целых тканей. Мы обращали, да, обратили свое внимание на данные работы, и нам пришла в голову идея проверить лабораторным методом, что вот на сегодня и проверяется. Также на кроликах мы создаем рецессию десны механически, да, ну мы это скажем, частично повреждаем ткани, и затем их закрываем. Твердая мозговая оболочка перфорированная, аллоген, естественно, не человеческая, а кроликов или крыс, если на них проводится операция. И есть подозрение, ну это, скажем, да, такая гипотеза, что часть твердой мозговой оболочки, она замещается костной тканью, этим и обусловлен... Достаточно хороший результат и поддержка мягкотканного комплекса, который затем формируется в области рецессии. Понятно, что ткани держатся за счет формирования круговой связки. И в принципе в парадонтальной хирургии полгода это уже отдаленный результат. Значит, я буду рассказывать по случаю клиническому. На нижней челюсти мы не обращаем внимания, мы смотрим на верхнюю. Это результат ортодонтического лечения, возникновения множественных рецессий, что бывает достаточно часто. Поэтому я считаю, что все-таки парадонтолог с ортодонтом должны работать в достаточно плотной связке ну, и вести пациента совместно. Значит, мы провели также измерение глубины рецессии, ширины, толщины кератинизированной десны. Как видите, есть область абразии, поверхности корня зуба. Был выбран дизайн разреза. Это также Java NizuKel методика. Тут, в общем, ничего сверхъестественно. Это доктор, который оперировал операцию, вроде операцию. Это врач пародонтолог Мария Александровна Носова. Она является нашим клиническим представителем и как раз ведет научную работу по использованию твердой мозговой оболочки для хирургического лечения рецессии десны. В методике Джованни Зукели мы депитализируем сосочки, формируем хирургические сосочки, а дизайн лоскута, он как раз ляжет потом да, в зону хирургических сосочков и сформирует анатомические сосочки или восстановит их. Мы их иссякаем ножницами. Вот у нас получается вот такое. Ну, мы смоделировали хирургические сосочки. Затем мы также покрываем это все гелем и ДТА для химического удаления э, межкоснового бесклеточного цемента и для, соответственно, антисептики. После геля ДТА удаляется, проводится скалинг рутплейнинг. Вот твердомозговая оболочка в таком виде поступает нам на стол. Мы ее перфорируем многократно. Я специально вытянул немножко фотографии, чтобы было видно, что она вот повсеместно, действительно, космополитно перфорирована. Есть протокол уже подробный, есть справка приоритетная. Вот мы ожидаем патент по данному методу исследования, использования ее. Дальше мы провели расщепление лоскута в пекальной части зубов. И зафиксировали твердую мозговую оболочку, резорбируемую швами, в области хирургических сосочков. Эта методика отработанная. Она подробно описана на сайте в том числе. Значит, вот так выглядит фиксация швами лоскутов. И исходная клиническая картина во втором сегменте. Тоже мы ее отсмотрим. Понятно, в общем, да? Здесь все аналогично. Мы отмоделировали здесь даже два кусочка. Материал был использован для закрытия пришеечных областей, областей зубов. И все зафиксировано швами. Ну, снятие швов происходит через да, 2-3 недели, но ну, по усмотрению врача. И теперь мы посмотрим значит, результат на верхней челюсти. Вот у нас первое что? У нас создался да, удалось сформировать объем десны. И десна уже частично кератинизирована. И мы видим, что в области сосочков также да, произошло восстановление. Сейчас мы посмотрим через 12 месяцев. Вот так вот выглядит результат. Пациентка снова одела брейкеты, поскольку необходимо все-таки ну, оказалась коррекция дальнейшая. Вот такой вот интересный случай нам удалось зафиксировать. Ну, мы видим, что дисна керотинизирована, все сосочки восстановились, есть объем десны и толщина, и ширина.